Мне очень жаль, что мы не будем вместе, что этот сон когда-нибудь пройдет, и не дойдет тебе ни письма, ни вести о том, как жизнь твоя счастливая идет. Как ты живешь, знаю я едва ли, быть может, чьи то слов или из газет, и, обернувшись простыню печали, ловлю по капле уходящей свет. Как жаль, что мы не встретимся с тобою, не свяжут нас ни числа, ни года. Ты для меня останешься мечтою, и обо мне забудешь навсегда. Мне очень жаль, что мы не стали ближе, и каждому свой путь определен. Но благодарен Богу, что Он свыше послал мне радость знать, что я влюблен.